Здесь сразу вот два момента до да, интересных во первых цена почему то мы ее никак не можем здесь поменять даже если допустим она не занята мы хотим ее она не внесена не определена мы хотим сами ее внести руками но вот программа мне не дает внести никакие цифры значит что для этого нужно для этого нужно пойти в меню сервис пользователи настройка дополнительных прав пользователей и здесь вот в разделе документы у нас есть такой флажок как редактирование цен и скидок в документах если мы его поставим то программа должна нас пустить вернемся в наши цены ну, наверное нужно просто документ переоткрыть давайте это сделаем. Цена там 25. Вот теперь он нам дает это сделать. То есть я легко цену могу сама установить. И дальше работать с документом. Так вот, вернемся э, к нашим понятиям заказ покупателя. Мы сейчас с вами рассмотрим. А также нам нужно определиться, с какого склада мы продаем, это с основного склада. Вот количество два штуки по цене 25 пять, Геркулес. И попробуем провести документ. И мы видим, что нам программа сообщает, не удалось провести реализация товаров и услуг такой-то дата, такое-то число. Да? Хорошо. И вот здесь внизу мы также служебное сообщение читаем. По выбранному договору установлен способ ведения взаиморасчетов по заказам заполните поле заказ покупателя и пользователь начинает ломать голову так заказ покупателя что нужно обязательно выбрать и внести сначала определить что он нам заказал этот товар а теперь мы его продаем то есть это усложняет усложнит мою работу это нужно вносить еще один документ и заполнять все то же самое. На самом деле, если вы не работаете по такой схеме, то вам этого не нужно делать. Вам нужно всего лишь правильно определить договор с этим контрагентом. Так вот, мы с вами по контрагенту «Покупатель» в поле «Договор». Нажмем на лупу, и тогда наш договор откроется. И мы просмотрим с вами, что... Да, мы определились с вами договор, вид договора с покупателем и по умолчанию опять же программа нам подставила, что взаиморасчеты ведутся по заказам то есть на основании заказов осуществляются продажи но нам так неудобно поэтому мы можем сделать следующее, мы можем указать что взаиморасчеты ведутся по договору в целом давайте поменяем этот момент скажем ок вот сообщение закроем и ну, для того, чтобы вот это сообщение, ну, вот, вот это поле не стало красным, не стало обязательным, нам нужно просто договор еще раз перевыбрать. Вот. И мы видим, что заказ покупателя может заполняться, может не заполняться, теперь это не обязательно. Попробуем провести документ и видим, что все, документ проведен, сообщений никаких не выходит. Мы справились с поставленной задачей. Хочу обратить ваше внимание, чтобы вот каждый раз при внесении договора вот этот момент не менять, мы опять же можем пойти в сервис настройки пользователя и в группе взаиморасчеты сказать, что взаиморасчеты у нас ведутся по договорам вот в этом поле. По договору в целом вот таким образом: а также мы можем указать валюту по умолчанию в договорах, какую нам подставлять. Ну, нас устроит рубли. Вот, и а основной статус контрагента что это тоже удобная вещь. То есть, если вы работаете в основном с внесением новых контрагентов-покупателей, то для вас по умолчанию удобно выбрать основной статус контрагента-покупатель. Соответственно, если вы ведете базу 1С по поставщикам и за вами закреплена функционал по поставщикам, внесения их, отслеживания, информации и так далее,